Уважаемые мужчины не врите если вы меня услышите почему в семье должен врать кто-то один и обычно врут те кто более слабый именно поэтому если у вас слабая женщина то пусть она врет не а, забирайте у нее такую возможность поэтому пусть в семье врет кто-то один и пусть это будет тот кто слабый когда женщина говорит, почему мой мужчина врет, потому что он слабый, а что такое быть слабым? Быть слабым это не иметь своего мнения, быть слабым это подчиняться, быть слабым это а, быть подавленным, быть слабым это слышать упреки. А если один слабый, один сильный, то тот, кто сильный, подавляя слабого, становится судьей, а тот, кто слабый, подсудимым, рано или поздно подсудимый хочет свободы и убегает. Поэтому и расходятся мужчины и женщины.